К чему нам быть на ты? К чему мы искушаем расстояние, милее сердцу и уму старинное ябанвыпане, какими прежде были мы приятно говорите вдруг услыхать исспнить мы пожалуйста не уходите вдруг услыхать испустнить мы пожалуйста не уходите я муки адские терплю а нужно в сущности немного Лишь прошептать Я вас люблю, мой друг Останьтесь ради Бога Вдруг прошептать Я вас люблю, мой друг Останьтесь ради Бога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 Искушаем расстояние, милее сердцу, И у старинная Япан в Ипане.